Я упадаю, я упадаю, я упадаю, я я я я Левка, левка, левка,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 Спасибо. Yeah. got okay. yeah, Пробую. Я пока не Я не Я Я кого-то и Я Я кого Редактор субтитров Oh. Uh -huh. ide Troocide. Опять я вкалываю. А вот есть. Я укала тебя, укала, Я. Да, да, да, да, да, да, его, да,